Доброго здравия, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на своем канале! Ну что? Ох, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных, и гений парадокса вдруг, и случай, бог изобретатель! В общем, снова на просторах интернета появляются интересные документы и вот один из них я хотел бы вам сегодня представить это экспертное заключение о законности, действующей в РФ судебной системы. Думаю, этот документ будет полезен многим людям, ищущих истину, борющихся за свои права, отстаивающих свои интересы в суде, как ответчики, как защитники, как доверенные лица. В общем, о чем я говорю? Это заключение независимых экспертов Гекова и Зорина Сергея Николаевича и Геку Александра Николаевича о юридическом статусе судебной системы Российской Федерации. Очень интересный на самом деле документ. Все основывается на статьях Конституции, и красноречиво показывается, что судебная власть у нас захвачена законодательной и исполнительной властью, в частности, теми должностными лицами исполнительной и законодательной власти, которые назначают судей в нашей Российской Федерации. Вот это заключение я проработал тщательно и цветом выделил наиболее значимые фразы в этом документе, чтобы вы могли сразу сконцентрировать свое внимание и воспользоваться. В общем, я не буду читать здесь этот документ, чтобы не затягивать процесс и не отнимать ваше время. В общем, вы сами все увидите. Кому интересно, скачают этот документ, перейдут по ссылке под видео и ознакомятся подробно. Я просто скажу, что данный документ говорит о чем? Он показывает, что если народ на свободных выборах или на референдуме не выбирал судей э, и не передавал тем самым свою власть людям, э, судьям, то власть, по сути, и передана незаконно. Если мы президента выбираем на выборах, если депутатов Государственной Думы и депутатов местного муниципального уровня мы тоже выбираем, то мы должны выбирать и судьи, понимаете, в чем дело. Но данные люди которые назначаются на столь ответственные посты, нам неизвестны. И когда человек приходит в суд, он, по сути, имеет дело с незнакомым человеком, не знает, что у него в голове, какие у него нравственные установки, какие нравственные стандарты. Также под видео будет ссылка еще на одно очень интересное видео по отводу по увольнению судьи. Тоже, может быть, вам будет интересно посмотреть. Ну, всего доброго, до новых встреч в эфире наше дело правое победа будет за нами хотя мы не боремся мы просто ищем свой путь в этой жизни и делаем так, чтобы право человека наше право на жизнь на недра на достойную жизнь как это определено в Конституции чтобы оно соблюдалось все зависит от наших действий от наших Устремление от наших и от поддержки друг друга еще, я бы сказал. Подписываемся на канал, ставим лайки. Репосты приветствуются. До новых встреч.